Когда в Казани благоустроит речной порт? Сам по себе это интересный объект. Это один из первых объектов губернизма. Повторится ли аномальное лето 2021 года? Почти 23 градуса. Средняя температура оказалась за три месяца. Казанский федеральный университет посетил главный врач отделения хирургии Берлинской больницы Тоба Иосифа. Я очень приятно удивлен, насколько этот центр хорошо оснащен, несмотря на то, что он довольно небольшой. Всем привет! В эфире «Универ Ньюса» в студии Елизавета Никитина. Исполняется 9 лет с начала круглосуточного вещания телеканала «Универ ТВ». Сегодня эти выпуски новостей в прямом эфире – развлекательные и научно-познавательные передачи и базовая площадка практики для студентов высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. На данный момент «Универ ТВ» вещает не только в Татарстане, но и в других субъектах Российской Федерации, а также для русскоязычного зрителя за рубежом. В исполкоме Казани прошла презентация новой концепции благоустройства территории речного порта. Но стоит ли верить вылезным макетам? В чем действительно нуждаются казанцы? Какую часть истории стоит оставить неприкосновенной при реновации? Разберемся вместе с экспертом Казанского университета. Умирающая промзона хрущевской эпохи, в которую превратилась территория Казанского речного порта, вновь подвергается нападкам архитекторов. Благоустроить эстетически неблагополучный район пытались и местные, и иностранные специалисты. В 2015 году две малазийские компании предложили открыть южнее порта финансово-деловой центр «Казань-Сити» и отдать часть пространства под коммерческую застройку. Как грамотно использовать территорию на берегу реки и учесть интересы жителей? Это такое общественное рекреационное пространство, которое требует осмысления. И я думаю, на сегодняшний день это осмысление продолжается. И, наверное, вдоль такого ресурса, да, река, от Волга, лучше располагать все-таки жилье. Да? Чтобы там, во-первых, были всегда люди, не только временно в все приезжали, а все-таки комфортно именно для жизни человека, местного. Сегодня 247 гектар земли отпугивают местных жителей бездорожьем и запахом нечистот. Но, по словам главного архитектора Казани Ильси артухватулиной скоро все должно измениться. На прошедшей в исполкоме презентации нового проекта застройки она рассказала, как будет выглядеть речной порт будущего. Благоустроенная набережная длиной 9 километров, около 1 миллиона квадратных метров жилой застройки, две школы на 2000 мест и новые детсады какую часть истории стоит оставить неприкосновенной при зачистке пространства. Если мы все-таки возрождаем речной порт, либо мы должны думать, какие функции туда еще внедрить дополнительные, чтобы объект жил, либо, ну, либо восстанавливать сюда судоходство, речной порт, продумать, как этот объект будет действовать в зимний период. А Сам по себе это интересный объект. Это один из первых объектов модернизма. Это объект первого татарского архитектора Гайнудинова. И вот с этой точки зрения, конечно, он имеет большую ценность. Немедленную реновацию осложняют аварийные здания и количество собственников. Их на территории речного порта 146. Как сообщили в мэрии, обсуждение концепции будет проходить еженедельно в режиме рабочего штаба. Сроки благоустройства района остаются неизвестными. Ариадна Кугушева, Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В стенах Казанского федерального университета состоялась встреча ректора ГФУ Ильшата Гафурова с делегацией корпорации «Синергия». Обсуждался вопрос развития эффективного сотрудничества в области реализации совместных образовательных программ. В Казани стартовал форум России спортивная держава». Наша съемочная группа побывала на открытии и первом дне. Мы видим интерес и благодарность за поддержку международному спортивному сообществу президента главных, я бы так сказал, международных федераций сегодня с нами. И э, еще раз с их стороны было подтверждено, что Россия продолжает оставаться активным и очень надежным партнером мирового спорта. Такое международное сотрудничество – это отдельный блок этой встречи, но он очень важен для нас, потому что мы сверяем часы с другими федерациями. Мы видим, как развивается спорт, и Россия должна здесь занимать достойное место. Более подробный сюжет с форума смотрите в одном из следующих выпусков. Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в России. В чем причина такой аномальной жары? Стоит ли нам ждать такое же лето в следующем году? Именно с такими вопросами наша редакция обратилась к экологам из Казанского федерального университета. В июне 2021 года в Москве зафиксировали абсолютный температурный рекорд – 34,8 градуса Цельсия. А в начале июля температура в столице, как и во многих других регионах России, снова перевалила за 30 градусов. Многие эксперты называют лето 2021 года аномальным, и для этого есть целый ряд причин. Во-первых, ключевую роль в климатических условиях сыграл антициклон, который навис над европейской частью нашей страны. С Арктики на протяжении нескольких недель не поступали холодные ветра, и из-за этого над Поволжьем и соседними регионами образовался тепловой купол. Во-вторых, в этом году сразу в нескольких крупных регионах России были масштабы. Пожары. В Подмосковье горели торфяники. Помимо повышения температуры от пламени, важно отметить и выброс большого количества углерода в атмосферу вследствие горения болотных местностей. Не обошлось и без ежегодных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Рядом с Республикой Татарстан пострадали Республика Мордовия, Мариэл и несколько районов Башкирии. Ситуация была настолько тревожной, что во многих регионах вводили режим чрезвычайной ситуации. Почти 23 градуса средняя температура оказалась за три месяца. И особенно здесь выделяется август. В августе с 18 по 22 августа были температурные рекорды за эти 200 лет. И август оказался теплее июня. Обычно бывает июнь, июнь, первый месяц где-то там солнце больше, теплее августа. Аномалия летнего сезона 2021 года заключается не только в сильной засухе центральных и дальневосточных регионов. Пока в некоторых местах люди страдали от жары и духоты, южные регионы буквально тонули из-за обилия осадков. Температура в редких случаях поднималась выше 20 градусов Цельсия. Аномалия нынешнего лета – это снежный ком из сразу нескольких обстоятельств. Циркуляция атмосферы, пожары, масштабные выбросы углекислого газа. Однако есть и хорошие прогнозы на следующий год. Климат меняется в арифметической прогрессии в очень редких случаях. Ожидать лютых холодов тоже не стоит. На примере лета 2011 года после масштабной засухи и смога 2010 года можно предположить, что средняя температура в следующем году будет стабилизироваться. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. 9 сентября исполняется 193 года со дня рождения великого писателя Льва Толстого. Его имя тесно связано с историей Казанского университета. Лев Толстой пополнил его студенческие ряды в 1844 году. Сегодня его имя носит Высшая школа русской и зарубежной филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет посетил главный врач отделения хирургии Берлинской больницы Святого Иосифа Ферас Альзаин. О целях визита в нашем следующем сюжете. В рамках визита в Казанский федеральный университет гость посетил научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины. Хирургу продемонстрировали поликлинику, операционный блок, включая реанимацию и палаты различных отделений. Я очень приятно удивлен, насколько этот центр хорошо оснащен, несмотря на то, что он довольно небольшой. Я думаю, что гораздо важнее исходить с понятия качества, а не количества. Исходя из того, какое качество предлагается здесь пациентам, это самый высокий технологический уровень. Сотрудничество с ведущими иностранными специалистами одна из основных задач Центра с его основания. Как отмечает главный врач и заместитель директора Центра Иван Киясов, гости из Берлина как раз специализируется в той сфере нейрохирургии, которая очень важна в работе Центра. У нас есть отделение нейрореабилитации, где мы работаем со спинальными больными. И, к сожалению, ряд операций мы до текущего момента не можем проводить на своей базе по определенному ряду причин. Часть этих причин... Исчезнет, И с октября-ноября этого года мы планируем замкнуть цикл и проводить операцию у себя. У нас есть высококвалифицированный хирург, который может это все делать, но тем не менее с лидером мировым общаться и дружить, и работать в одном направлении было бы здорово и надежнее. В завершении встречи Ферас Альзаин пожелал коллегам успеха и отметил, что научно-клинический центр КФУ – это настоящее ядро развития медицины в Казани. Диана Желенкова, Хафиз Гараев, Универньюз. Два студента из Казанского федерального университета стали обладателями грантов молодежного форума Приволжского федерального округа Иволга. Они представили проекты в сфере экологии и дизайна.